Тебя. Навсегда я лишился покоя Как же жил без тебя, не любя Засыпал, как в мечтах, не с тобой. Ты бродила в тот вечер одна А вокруг карусель и снежинок И, наверное, есть чья-то вина В том, что сердце из тысячи льдинок ты, подруга зимы, на ресницах снежинки мерцают. Ты, подруга зимы, значит, сердце твое не отдает. Ты, подруга зимы, и милы тебе в юге и стуже Ты, подруга зимы, как согреть мне озябшую душу. Январь тут, сейчас Вижу, как протяну к тебе руку Помню взгляд ледяной твоих глаз И застывший вопрос в них и муку Попрошу я сегодня судьбу Отворив царство снежные дверцы Верю в то, что однажды смогу Отогреть одинокое сердце ты подруга зимы, на ресницах снежинки мерцают Ты подруга зимы, так хочу твое сердце оттаять Ты подруга зимы, но забудь ты про вьюги и стужу Ты подруга зимы, так хочу, чтоб тебе я был